Брались лечь, да простыла печь. Окна смотрят на север, Сторожит у ручья скирда ничья, И большак развезло, хоть береги весло, Уронил подсол башку на стебе.